тили ти ти ти ти ли, -ли, -ти -ли, -ли, -ли, -ли. <связывая> Ну, я тебя поздравляю, вышла наша книжка. я тебя поздравляю. Парадоксальное восприятие. <связывая> Самое пока сложное из всех наших книг. Не считая иллюзиониста, которого вычитать и даже как, как структурировать его, чтобы положить в текст, я не знаю пока. То есть пока набросан материал, но как его преобразовать, не знаю механизм образования мыслей и мыслей образов. Вот смотри, скольким людям интересен механизм образования мыслей и мыслей образов? Угу. Как это применительно к реальности? Ты знаешь, я тебе скажу сегодня интересная штука. У меня была с дочкой своей младшей а, вдруг возникла тема, а, ну наша личная, ее касается, и я начала объяснять. То есть я, я ей показала, попыталась, ну, вернее, не так даже, я показала ей, где ее минусы, которые она должна увидеть. И поначалу у нее пошел отпор. И когда пошел отпор, у меня вдруг, как знаешь, как прояснилось, и я начала с ней общаться вот на нашем языке, вот на, на том языке, который... Без страха взять глубину, то есть взять саму суть. То есть когда, мы, когда не, не жалеешь, знаешь, так сказать, чтобы не обидеть, там, угу. да? а вот именно прям саму суть. И я начала с ней на этом языке говорить, на нашем, из глубины, из подсознания. И Лера впервые... Если до этого она слушала, ну так, да, то есть она не, не особо вникала в, в то, в чем, чем мы занимаемся, то тут ее были слова, знаешь, какие. «Мама, я тебя благодарю, я теперь поняла, почему вас хотят слышать». Представляешь? «Это на таком языке ты мне сейчас объяснила, у меня даже слезы, ты мне сейчас настолько, говорит, объяснила, для меня это так стало понятным». Говорит, я как будто, она сказала, я как будто открыла глаза. И я говорю, представляешь, говорю, вот, вот в этот момент я просто, у тебя получилось, приоткрылось сознание, и я в это окошко, я его не пропустила, я в него, прям в него бросила разумные вещи. То есть слова, которые, я пришла к твоему разуму, то есть разум услышал разум, и ты стала слышать себя». Вот на самом деле суть, когда... Я просто я сейчас скажу, какое я слово сказала. Я ей объяснила, что, Лера, если ты ну, так-то и так-то, то это паразит. И ты тогда в себе будешь растить паразита. А этот паразит, он постепенно преврати... превращается в монстра, который потом начинает поедать, пожирать тех, которые его кормят. И вот я на этом, да, и представь. И я сказала, только ты мои слова... Ну я с ней переписывалась, только вот эти мои слова про, про, про, прочитай не со стороны обиды, а со стороны сути, сути смысла. И вот она это начала слышать, и после этого она сказала. Смотри, какая зеркальная история. Ты переписываешься с Лерой и говоришь о Паразите, да, и о том, чтобы она задумалась. Ты приезжаешь ко мне, а у меня параллельно идет переписка с Розой, и она мне пишет про свою дочь, что она забеременела. И не дай бог, там у ребенка ну будет вас. Да, угу. Понимаешь? И я пишу ей, что ее сознание паразитарное и уже сейчас уничтожает ребенка. Ну, и тобой, она да. точно так же Мы... обижается на меня. Угу. Понимаешь? И да. в обратную сторону. Но потому что, да, потому что, смотри, я приехала с этим, тут ты говоришь про розу. И, и поэтому она, вот эта тема, она моментально. И подсветила паразиты и ты написала. Да, да, да. да. Это паразитарная, это паразитарная да, часть. Конфет. А человек обижается, когда ему говоришь, что когда ты развернут не в себя, а наружу, когда ты живешь для детей, работаешь для детей, заботишься о детях, обслуживаешь да. детей, попу да. целуешь детям, в это время ты живешь их жизнью не угу. своей, если ты действительно в чувствах даришь им любовь, то ты вместе с любовью будешь дарить им свободу. И тогда ты не будешь навязывать им свои модели жизни, свои модели представлений. Тогда не, ты не будешь думать о болезнях. Как можно думать, там свет в животе, а ты ему болезнь посылаешь своим сознанием. Да. То есть это ты... же вообще нонсенс. Да. Да, да, да, да. И при этом, когда тебе на это указываешь, ты начинаешь обижаться. Вы обижаете и... меня, вы обвиняете, ну, как Роза нам писала. Да. Вы обижаете, вы обвиняете, вы... То есть вы плохие. Вы плохие, а я услышь, хорошая. с другой стороны, услышь, что ты делаешь. Ты, ты сейчас, как тот же паразит, уже выкидываешь, хочешь выкинуть то сознание... И внедриться а в внедрить это новое, новое тело. И что? Ты сжираешь. уже это тело, ты сжираешь, и это тело либо вообще не родится, ну просто не успеет развиться. Либо родится хилым, либо больным с этим же баком, басом, да? И будет, э, и будет, э, ты уже будешь как поразить, жрать, пожирать эту, эту, это тело, да? То, что мы и видим во время, вот когда, как, как, ну, у нас же есть история, да, когда мать съедает своего Седает ребенка, своего ребенка да. Да сколько историй таких вплоть до того что а он, ты когда... человеку говоришь она не слышит или он не слышит да, да. никогда не слышит как же я же люблю я же забочусь это я, так... я же столько э, внимания как о чем вы да блин ты посмотри не со стороны обиды ты посмотри с глубины со стороны подсознания что суть по образу и подобию суть увидеть и при этом смотри люди называют это любовью да, и Для них любовь – это носить апельсины в больницу да. И в то же самое время Вот мы вчера переписывались с Сильвой угу. И смотри, мальчишка-то Пошел во второй класс, обычной угу. школы. Обычный. А три года назад он размазывал. орал, в припадках размазывал говно по полу, и она уже не знала, куда деться, он был полностью невменяемый. Три года разделяет. Но что сделала мать? Она понимала, что в своей семье она воспитать не сможет, что он скопировать с нее не сможет, что удержать эмоции, злости, да. негатив, К сожалению, она, она не не с отцом не сможет. С собой пока, да. И она совершила поступок действительно из любви. Из любви. А, а представь, как общество на это глядит. Мать отдала своего ребенка в другую семью. А ведь иметь именно это было из любви. А именно это, какую силу именно это дало возможность ему скопировать да. здоровую информацию. Да. И сегодня мальчишка как пошел в развитие. Да. И вот это про любовь. Да. Не та мать, это, которая вот я сил. люблю, но я не дам тебе свободы. Да, Ты да. у меня как был больным, я тебя как травила БАДами и таблетками, так и буду травить. Потому что Помнишь, я помнишь как я говорила там была одна украинская семья, когда говорила Если бы вы были в Беларуси Я бы а -а -а. сама обратилась в органы опеки Чтобы вас изъяли ребенка, -а -а. вы убиваете вы работали, да, ним, Ну, да. а здесь, понимаешь Здесь совсем другая тема Здесь мать пошла и сегодня она имеет ребенка, выходящего из заболевания, ребенок mm -hmm. развивается. Да, И тяжело. И сила любви. Да? Вот она вот настоящая это любовь. любовь. Вот она, которую люди называют жестокость. Mm -hmm. А теперь Перевёртыш. смотри, как в обществе вывертываешь. А как люди, кстати, говорят, смотри, мы в старости будем поддерживать друг друга. Блин все, вы заложили уже болезнь, что вы что две хромые в, лошади. Что в старости вы хромые, и вам нужна поддержка. Все, вы слабы. То есть два паразита, которые будут... Два инвалида, да? Которые, два инвалид. То есть конкретно игра в слабость, конкретно, то есть нет интереса в жизни. Нет. А теперь прикинь, вот человек берет вот нашу эту книжку, да, где вот эти вещи уже как выводы конкретно. Вот я даже сейчас, когда перелистывала, у меня был момент, что даже пальцы было заложила, потому что охренела сама от того, как мы прямо эти вещи все пишем. Без искажений. Без а искажений, просто да. в лоб. Да. Ты пишешь человеку про его лень, да. про его нежелание развиваться, про его паразитарность, про его про его, про его, ты просто валишь вот просто в лоб ему говоришь, и вот человек берет эту книгу, открывает и начинает там зачитывать. Откат ⁇ это реальное отражение лени человека уделить внимание самому себе. Это ваша собственная лень, ваше бездействие заставляло ваше подсознание включать в вам же болезнь. Для того, чтобы изменить историю в одной точке, надо сначала... Изменить переотражение и дальше уже механизмы описаны И смотри, Релика как человеку сильнейшая, на самом деле. Книга, вот это. книга сильнейшая, но Человеку, который берет ее в руки И начинает, например, с этой книги У него шоковая терапия И знаешь еще шоковую терапию, что вносит? Наше общество Очень круто защитилось от людей Для того, чтобы их сознание не расширялось И религия помогала угу. Потому что бараны были выгодны В принципе, всегда были выгодны для недоразвитого сознания. Для развитого оно понимает, оно не хочет видеть в отражении угу, барана. Угу. И это правильный подход. Но вот смотри, та же самая психотерапия. Парадоксальное восприятие – это шизофрения. Угу. Человек с широким сознанием – это шизофреник. И он тебе нарисует и параноидальную шизофрению, или там еще какую-то куча болезней, куча маний. Все тебе... Что хочешь, приплетут. Потому что, ну как это, ты видишь одновременно черное и белое. Ты не можешь ми видеть мир цветным. Он у тебя должен быть либо хорошим, либо плохим. Ты либо рабочий, либо крестьянка. А третье он не дано. Угу. Все третье, это, это шизофрения. Да? Это болезнь. Да? И, а это перевертышь, и мир болен, на самом деле. И мир и мир болен. болеет. А теперь смотри, вот тоже тоже а враг и друг да вот смотри враг кого мы считаем врагом кого люди считают врагом тот того кто делает больно да а, а теперь смотри а другом то, того кто тебя по шерстке гладит да? а теперь давай возьмем так как есть когда ты осознаешь подсознание надсознание глубину да все сознание все как как это все устроено и берешь это все из глубины кто такой враг это самый тот, кого надо поблагодарить, потому что именно враг тебе укажет больное место в тебе, куда он тебя просто. Самое, слабое, туда. Место. Самое слабое место твое, куда тебе надо обратить внимание. А человек что делает? А он отбивает и говорит: ты плохой и не смотрит туда, ты меня обидел. Вместо того, чтобы. Знаешь, почувствовать боль, и в эту боль войти, и разобраться, а благодарным быть этому зеркалу. А теперь смотри, что делает друг. Ну, мне же неудобно сказать правду. Это же ведь, ну, обижу, обижу человека, там, ну, то есть обижу, да. Ну Поэтому, да хороший ты, все у тебя хорошо в жизни. Там, ну, грубо, угу. да. И все, спи, спи. И человек получается, смотри, вот эта вот хорошая девочка, хороший мальчик, мальчик, хороший, да, на самом деле это развитие лжи. Лжи. То есть, когда... Когда слабости, когда ты боишься сказать, ну, как, как думаешь, да, угу. потому что на тебя же обидятся, на тебя, ну там, да, тебя будут считать плохим, и ты начинаешь лгать. На самом же деле, нет, я не лгу, я просто хорошо человеку делаю. Вот оно, искажение любви. Искажение. Да, искажение. Я просто человеку делаю, значит, им не надо больно носить. И что? Ты сам засыпаешь, ты сам вязнешь в этой лжи, потому что ты боишься сказать так, как ты чувствуешь. Но ну, на этом построена психология, психотерапия. Да. Все оказание услуг. Да. А за оказание? ваши деньги. Так вот, смотри, клиент всегда к прав. Чему к чему мы приходим? К чему приходим? К правилам, к правилам вот эти тона правильного, правильного общения, культуры, а на самом деле это все приводит к лжи и к болезни мира. Да? болезни. Я не говорю сейчас о том, что надо тыкать сейчас, говорить правду. Вот ты там такой-то, а ты там... Нет. я Это не разрисовывать зеркало. Это, это, вот это уже театр. Театр. Да. А когда у тебя это естественным идет, то есть вот ты общаешься с человеком, и человек вдруг тебя больно кольнул, да? Вот, я про это говорю. Ты не, не делай сразу... В себе все, я с ним не общаюсь там, или, или начинаешь прирекаться с ним, да, а ты в саму вот эту боль войди и что тебе это зеркало сейчас сказало, и просто будет благодарность. А заметь, последнее время может потому, что у нас часто звучит слово искренность, и может потому, что в нашей реальности оно одно из ключевых слов. А когда я смотрю Какие-то видео, какие-то ролики Слово искренность стало звучать часто. Звучать так же, как До нас оно не звучало Так же, как любовь стала звучать Вспомни, было, сколько там Два года назад, да? да? Как и счастье, и начал счастье звучать. начало звучать И тренинги и по счастью пошли Везде было вспомнить Секс, секс, секс, секс секс. А потом раз, и начало сменяться Уже что-то счастье пошло. И благодарность, кстати, пошла да. А сейчас искренность пошла. Вот оно, обмен, вот оно, втекание. Втекание чистого сознания, да, которое да. говорит, просыпайтесь, просыпайтесь, перестаньте врать себе, перестаньте себя убивать, мучить, страдать. Зачем вам эти страдания? Включая религию, Ложь, Ложь себе. самому себе. Да? Для того, чтобы развернуть игру, я плохой или я хороший. Это увидеть мир цветным. Угу. И тогда ну, ты не будешь плохим или хорошим. Увидь серединку. Увидь серединку, да. Вот оно. Суть, суть, Увидь суть. Серединный. Не убивай суть, не, не удаляй путь, ее, не как беги говорил Буда, да. Как? Серединный путь говорил Буда. Ну, не немножко другой смысл вкладывал. Там искажение я чувствую. Да, да, да, да. Потому что все это вот они а ядро, было это суть. Суть, ядро, ядро это суть. И человек больше всего его боится. А теперь возьми средний класс, как мы до этого подкаст писали, да? тоже средний класс, да? это ведь тоже суть, это ядро. Вот откуда идет, когда есть ядро, когда есть центр, то есть и развитие, да? Да. движение. А если ты уберешь, то есть есть жизнь, а если ты уберешь эту суть, уберешь это ядро, идет ложь, идет пустота и нет жизни. Жизнь да? исчезает. Идет вот конкуренция она. между Все, борьба, черным и белым. Борьба. Борьба. Вот да. она. Все, Вообще качаемся. всегда, когда а, на весы ставится а, что-то И идет вопрос конкуренции Например, за ту же самую власть Например, mm -hmm. религия государств. Mm -hmm. Сколько бы ни рассказывали про то, что у нас религия отделена от государства Она вне государства и так далее Ребята, давайте не будем врать Давайте не будем врать, потому что а, Тогда взращивается обязательно предатель он автоматически происходит. И, ты знаешь, меня удивило, например, когда мы были на экскурсии в Бразилии, и там прозвучало, что в 13 веке там король, не помню, как его звали, осознавая вот эту религиозную тикачели, угу. он угу. просто взял и заточил, подмял да, под да, себя да. на 100 лет, подмял под себя... Ватикан. Угу. И действительно все папы подчинялись этому королю. Сто лет это продлилось. Сто лет мудрости. Государство развивалось при этом неплохо. Вот. И это, это был здравый подход, потому что если это не происходит, если... А подмять под себя религию государству, кстати, очень сложно, потому что Бог же, он один, он же всегда прав, он всегда хороший. Тут тема нарисовывается вот это, игры в хороший и плохой. А правитель будет тогда либо хорошим, либо плохим. И поэтому такая тоже интересная штука. Но тоже весы, тоже качели. Если есть два, то будет обязательно качели, будет игра. Да, потому что здесь, ну да. Надо учиться видеть в людях полов. Надо увидеть, учиться видеть в людях себя. И надо говорить про субъективную реальность. Без этого а для нельзя. этого надо быть самому искренним. Самому искренним. Да. Только через искренность путь идет к развитию сознания. И тогда войны не нужны. Их просто не будет. Их не будет. Потому что война это тире… равно болезнь это да. болезнь. Границы то же самое мы болезнь. болезнь. Конечно, мы болеть не будем, если мы будем искренними, мы здоровы будем. Да, те же ограничения, это все болезни, это конечно. все разновидности болезней. Все, все ограничения эктограммы. создают напряжение и сопротивление. Все качели. качели. И потом войну, конкуренцию и так далее. Не иди к себе, то есть не иди в центр, не иди к себе, все качели, Да. Все, играй болезнь. Ты, э, э, как это, тело грешно, там, в тебе грехи, не иди сюда, все, качели. Куда ни кинься? Везде, получается, мы конкретно, наш мир играет в игру болезнь. Не как она. Не обитает. показывают монстры. вирусы постоянно. То есть, на самом деле, вирус съедает себя же, то есть паразитирует. На самом деле паразитарное сознание, которое развивается и превращается в монстра, который сам себя съедает, и, значит, что будет? Обновление. Пока не будет вот этого осознания, как я рассказала сегодня про то, как Слерка меня услышала. Да. Вот так же и мы. Просто должны люди услышать. слышать себя. То есть, вот, знаешь, как прояснение сознания, как шторки, так раз, и вдруг я понимаю, о чем это. Да. Вместо того, чтобы видеть обиду или да. вину. Или Вместо и того, чтобы -то... сказать, вы это... Вы сейчас нас обижаете, там вы оскорбляете, вместо этого, да, а послушайте именно. Ведь суть-то не в этом. А ведь здесь, когда ты слушаешь, здесь нет оскорбления, mm -hmm. обиды и всего mm -hmm. остального. Здесь ты чистая информация искрен, да? и искренняя суть. И когда ты ловишь суть, ты тогда благодарен другому человеку. Конечно, оно в том числе. Вот он, тогда идет. работает чувства, и эти чувства начинаются с благодарности, открываются с благодарности. Конечно. Да. А когда ты слышишь, ложь и понимаешь что ты не можешь ее проявить то ты начинаешь сам лгать и пошла ложь игра в ложь все болезнь да и потом болеем, и страдаем, сеть, ловушка себя сам себя загнал в ловушку да есть о чем подумать вот это вот источник для размышлений и невероятный путь я когда это смотрю на эти книги, себе. у меня все время крутится. И это мы написали? Не может быть. Да ну нафиг. какие... И знаешь, а у меня... И какие это... Я не побоюсь этого слова сказать. Великие книги. Это правда. Вот это я сейчас говорю искренне. Потому что это путь к себе. Совсем недавно, наверное, в самолете, когда мы летели... У меня была отключка, и потом такое, ну, знаешь, пробуждение э, такое туманное. И вдруг у меня пошли ассоциации, я даже забыла тебе рассказать на эту тему, ассоциации с Библией. Как там свидетели показывали, как там говорили. И вот там раз, раз, раз, и у меня вдруг начали накладываться эти вещи, и вдруг я понимаю, что... У нас же тоже книги начинались со свидетельских показаний, с описаний чудес там, и так да, далее. Так и вот эти ассоциации, когда пошли, вдруг у меня вдвух, тв и я понимаю, если найдется паразитарное сознание, которое захочет на этом сделать религию, то Легко. его надо вырубить на Легко карме. сделать может. Легко. Легко на этом новую религию. Да. А его надо просто, вырубить да, на это вирус. Это вирус. Вот, это, вот этот паразит не должен исказить. Не исказить, да, не должен исказить. Потому что, если брать ассоциативный ряд, я да. просто видела, насколько наши книги это, по сути Нет. дела, Библия нового времени. Да? да, это так и есть. Это так и есть. Казалось Причем бы. Причем в чистом виде. В чистом вот виде. А не просто в чистом виде. Потому что Библия она переписана, ну, перескажена, да. очень сильно. урезана, перебрана. Да. А здесь первоисточник, где ты идешь шаг за шагом. Mm -hmm. Здесь нет уже, здесь искренне показано, как меняется восприятие mm -hmm. от да. шага к шагу, когда ты идешь к себе, к себе настоящему. Здесь когда все знания, себе создателя. которые спрятаны, и, и, и, те, которые были всегда спрятаны, и просто достали их, их достали, и записали, написали, да. и просто их но смотри, достали, но смотри и записали. как мозг защищает знания. Если ты имеешь недоразвитый мозг, недоразвитое сознание, очередной блок информации у тебя не подгружается. Вот даже при парадоксальном восприятии, здесь же постоянная подгрузка информации идет. Каждая фраза загрузка, да, каждая да, фраза загрузка. Да, да. И это подгружает сознание, когда ты просто знаешь и не понимаешь, откуда у тебя это в голову пришло. Ты вроде не это прочел. Угу. А этот эффект идет только тогда, когда твое сознание развито. Да. А если нет, тебе ничего не открывается. А как, как очень часто, когда я пошел поток, и говорю, говорю: а ты записываешь, и ты запишешь и, и, и иногда ты говоришь: подожди, подожди, а я понимаю, идет поток, и вот просто его остановить ты уже понимаешь, что как знаешь, и говоришь, а ты не успеваешь записывать. Вот это то, то же самое, когда а здесь в одном предложении а огромный, объем, огромный объем, да. Сути да. самой, да. да, вообще знаний. Вот очень часто ж такое идешь, ты понимаешь, я, я, мне, мне говорить, говорит, говорить, говорит, а не успеваешь записывать. Вот да, это Когда поток открывается, а как последняя книга «Иллюзионист»? Вот бум, объем пришел, ты понимаешь, да, это так. Да. А как положить в слова? А, как а слов нет. Угу. А слов... Так же, вот как, алгоритм, да. а дальше. Это как текст безгласных. Да, да, И ты да, понимаешь, да. что ты потом а этот текст расширить. так можешь развернуть, так, да. так, так. В зависимости от того, какую игру захочешь. Точно так же момент вхождения в игру. Вот этот момент. Помнишь, как да, мы, когда да, со старением да, да. работали? Да. Вот момент вхождения в игру, ты рассыпался по всем людям. И в зависимости от того, с какой точки ты начнешь воспринимать Тут да, бриллиант, так, ты будешь да, осознавать. Такой, все. Это точно так же, как Библию. То, то сознание, которое переписывало Библию, да, то, то, на каком уровне оно находилось, это сознание, с какого ракурса она это видела, оно переписывало с этого оно с этой игры. Потом да. следующее, с этого, с этого, И все, понимаешь, и, и, и искажения пошли вот эти искусства. Да. И да. Вот оно, да. А целостно, чтобы брать целостно, надо иметь мозг да, а как здоровым, сейчас? крепким, сильным, нормальные межнейронные связи и так далее. природный, тогда природный вот оно, да, природный. Здоровое, а, а тогда не поговорим, тогда поговорим об алкоголе, сигаретах, наркотиках, это что? шаманизме, об обкуривании да? и так далее. Вот дурман. Он, дурман. Вот этот дурман, это сон, его надо брать из жизни вообще. Угу. И не надо обманывать, насколько это все приятно, полезно да, и так далее. Это только лишь до об искажении. А как очень, очень часто на консультациях бывает, вот идет информация, а я понимаю, что как мне ее на слова положить. Я не знаю, как положить на слова. А, то есть нет таких даже слов, да, то, что ты видишь. И приходится, вот как по образу и подобию, ведь на самом деле, благодаря консультациям и осозналось вот это расширение сознания произошло, и как работает по образу и подобию. Потому что это когда ты казалось бы в несовмест... Ну, как бы, не касаемых друг друга вещах, да, а при этом на этом образе ты рассказываешь вот об этом. Угу. Это вот, вот эти, как ты говоришь, слова безгласных, да, вот это об этом же. То есть не, как, как несовместимое, а тебе надо это совместить. совместить. Да. Да, да, да. Вот оно, сознание. Офигенные mm -hmm. штуки сейчас осознаются. Mm -hmm. И такое умиротворение, и такое счастье, что ты играешь mm -hmm. в эту игру под названием «Жизнь». Такой кайф от того, что ты можешь иметь тело. Mm -hmm. И ты знаешь, возраст наш. Я осознаю, какой кайф. Дети выросли, но еще не до конца. Ты еще можешь играть с ними, как с детьми. Внуки растут. И ты можешь играть с ними, как с детьми, но растят их уже дети. <свят> ты можешь путешествовать. и что Ты, ты можешь... Ты свободен. Ты, свободен, ты тащишься а от своей смотри, жизни. А теперь опять о чем мы с тобой сейчас говорим? О среднем. О ядре. О ядре. Средний возраст. возраст. Смотри. Это опять как? мы приходим в ядро. И смотри, если мы говорим включение-выключение старения, дельта, она находится в середине. Именно здесь. Если ты выскочил за середину и профукал возраст, то потом уже старение будет обязательно. Оно уже все пошло. Оно уже пошло. А есть вот эта золотая середина, да, да. когда можно дергать туда-сюда. Туда когда позвоночник сломался, то ты уже все. Вот это тоже об этом. Да, же. Да, Центр да. тебя. Да. Золотая, сери... Золотая, Золотая середина, да.